Всем привет, друзья! С вами инвестиционный мониторинг RedX Monitor. Давайте представим, что такое идеальный обменник. В первую очередь, это порядочность. Сервис по обмену валют должен быть честен по отношению к пользователям. Также это высокая скорость транзакций. Как же было бы хорошо, чтобы деньги приходили на счет в мгновение ока. Конечно, нужно упомянуть о приятном и удобном интерфейсе, оперативной службе поддержки и широкий выбор платежных систем. И еще бонусы. Считаете, слишком хорошо, чтобы быть реальностью? Представляем вам обменный сервис под названием EL Change. Воплощение мечты каждого клиента обменных сервисов. Данный обменник был создан в августе 2016 года. За этот короткий срок сервис El change зарекомендовал себя как надежный и очень быстрый обменник. Сервис работает со всеми самыми популярными платежными системами. Kiwi, Яндекс.Деньги, Payer, Advanced Cash. И это далеко не полный перечень платежных систем, в которых нуждаемся мы с вами. Самым главным преимуществом El Change является скорость перевода. Вне зависимости от выбранных вами платежных систем, деньги поступят в выбранный кошелек через 20 секунд. Да-да, вы не ослышались. Средняя скорость перевода составляет 20 секунд. Такая скорость достигается благодаря очень внимательным операторам. Данный обменник работает полностью в ручном режиме чтобы окончательно вас убедить добавить рассматриваемый сервис во вкладочку «Избранное». Сразу скажем о надежности и Для этого давайте посмотрим на отзывы обменника. Только взгляните, сколько их на BestChange. Все клиенты хором говорят об успешно проведенных платежах и высокой скорости обменника. Все еще не верите, что данный обменник — это воплощение мечты? Тогда идем дальше. Сервис оснащен всеми возможностями, присущими эталонным обменным сервисом. Удобный интерфейс, онлайн-поддержка, пользовательские бонусы от успешно завершенных переводов и партнерская программа для владельцев сайтов. Заполнение достаточно простой формы заявки займет меньше минуты. А чтобы сделать использование сервиса максимально удобным, зарегистрируйтесь на сайте. Так вы сможете следить за поступлением бонусов, узнавать о новых возможностях обменника и еще быстрее совершать переводы. А на этом, друзья, видеообзор сервиса El change мы закончили. Присоединяйтесь в мою команду, и тогда вы научитесь минимизировать риски, при этом максимизировав прибыль. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш YouTube, чтобы не пропустить свежие новости из мира хайпов. Всем профитных заработков и до скорых встреч!